Перед встречей в Женеве, Швейцария, президентов России и США, Владимира Путина и Джо Байдена, соответственно, российский лидер дал эксклюзивное интервью американскому журналисту Киру Симонсу с телеканала NBC. В ходе общения глава российского государства не сдержался и сделал замечание представителю СМИ, обратив внимание на некорректное поведение американца, когда ответы ему не нравились. С полной текстовой версией разговора можно ознакомиться на сайте Кремля. В процессе беседы была поднята тема присвоения гражданам и организациям в России статуса иностранных агентов. Путин напомнил, что соответствующий закон работает в США с 30-х годов 20 -го века, и никого это сильно не беспокоит на Западе. Причем американский нормативный акт гораздо жестче, чем аналогичный в РФ, в этот момент, не дав президенту договорить, журналист перебил его под предлогом того, что собеседник отвлекся от темы, комментируя внутренние дела других стран. Если вы наберете терпение и дадите мне сказать до конца то, что я хочу сказать, вам все станет ясно. Но вам не нравится мой ответ. Вы не хотите, чтобы мой ответ слышали ваши зрители. Вот в чем проблема. Вы затыкаете мне рот. «Разве это свобода выражения собственного мнения? Или это свобода выражения собственного мнения по-американски?» Отметил Путин. Ранее сообщалось, как президент РФ охарактеризовал бывшего главу США Дональда Трампа и действующего хозяина Белого дома.